Вы отходите или не отходите? Да. Еще раз говорю. Да. тебя Если вы не отойдете? Да. Чем Давай. справа? Давай. держи его, сюда, чтобы... Это тот чувак, который тут приклизался на всех, а зараз не может разуметь. Мы шагу не вовремя скрип остановил. Самый интересный момент. Лень ба! Лень ба! Лень ба! Лень ба! Почитайте хоть что и что и где вы были! Кидаешься ты! Здравь. Мову выучи! Какие ты белорусы! Свиноферма, или а белорус? Мову выучи! Будет это бессмешно. Специально чекали этого у вас претендента, который здесь еще до этого прыгал по гансу. Мы специально его чекали. Резкости много. Ганс. Все, Агаи, наверное, на выезде уже. Позвонил он куда надо, наверное. А что стоять помнишь? Позвонил, наверное, куда надо. Где твои крыша? Видишь, тут помочь крутится. Паханы-то там. Сабрук, иди сюда. На оборону национального некрополя. Что ты там с тобой Так, еще машина. Кто-то пожрать хочет. Те те уезжают, те въезжают. Ага, не хочет брать. не а ты мешаешь. Распугался. Всю охрану. леви, как сказал Валер Рабцев. <смех> <смех> Молодый фронт будет стоять на Окошняга. Борьется одна кровь в отказ, по две крови. Да, кстати говоря, <смех> Денис, перерабатывайте. Смена уже кончилась, а вы все равно на посту. Круглосуточную эту смену не хотите запускать? В дальнейшем уже, и уже Солнце садится, пора палатку разбивать, костер сжечь. Что <peg Built> говоришь? И он, сюда заезжал, заезжал не один и пятый. Mm -hmm. Подошли дать поперку, он туда газанул и Лориона на капот засадил и mm -hmm. пронесся. Этот же? Да, этот же, еще а, тут прыгал, прыг кидался. Думали. И мы его вот чего, чекали, чего как это уже, и чего тут Чего это вы так снова, конкретно но... на этого? А тут вон оно, что. Агрессивный, агрессивный, агрессивный ватан. Ну, пусть постоить, хай подумает Вер, мы будем стоять, если даже мусора будут нас втягивать. Коли что в запрещено? Долго они что-то плохо работают. Ну, наверное, шо, я так разумею, дышке, чтобы все. Плохо ну, работают. Уже это всех это убили и ограбили давно. Не Их нет. Ленивые, страшно ленивые, не хотят ехать. Приехала Гаи. Не выйдет! Надо да, да, да да, я сбросил, не выйдет от Все. Мы здесь ночевать кость не ляжем, но он не выйдет. Все, остановимся, беремся за руку. Милицию не подпоратковываться, никого не слушать. Сюда, Данила. Беремся за руки. За руки, за руку, Данила. И таких милиций. Все. Никто отсюда не уедет, мы все ляжем. Пока вот это восьмая кажется, что полез здесь драться. 20? Да. Вызывайте, кого Смотрите. Будете ночевать? Я уже сгоден. Тебе сыночек Герои. Живе, белорус! Живе. А, люди? Я тогда сразу пошел на, быстрее включать нет, нет, я не Но он... запись, ну, запись. Ну, э этого, этого, этого, к сожалению, нету. Как только он выскочил драться, я тогда полез за камерой, чтобы снять это. Но пока успел, как говорится, уже. Дятуш, Дятуш, Живее. Что там такое? Протокол? Да, да, да. Что там сказали? Вообще-то по статье 2 вы должны объективное разбирательство провести. Вообще-то, возьмите видео, когда человек провез на капоте несовершеннолетнего? Несовершеннолетнего? Коли уезжал сюда, еще кидался, а потом вот при выезде дать поперку и супините его поразглавлять, он снова кидаться пожалуйста. Ну, вы вызовете ему вызов. Выкликай, Валера, так само. Пусть двойник. Выкликайте. Все звоните. Все звоните и умалывайте. Да, вы. Слушай, что ты видишь, как он? я не могу приездки. За какое время? За все? За год обороны Курбан. За год только? Да. Что-то выезжает там. Кто-то. у вас получилось. Ну получается, вот этот вот человек, вот на этом модели черный бросил в драку. Вот он, вот он. Москва, блокируй. Вот, вот этот вот человек. Они да, такие теловые, да, будем ночевать тут. Хорошо, заявление писать будете? Ну, конечно. Хорошо, тогда вы и вы со мной в Баралянской зоне милиции проходите. У вас машинка, да? Вы на этой машинке, за мной отдел а, милиции. Да, тут да, написано, что у нас отдел а, милиции. Я как орган ведущий Какие вы органы? Вы здрадник в Вы здрадник, вы здравник, Вы здрадник это ваше мнение? Это мнение белорусского громадства на данный момент. Мнение молодого фронта, мнение партии БНФ. Выбирайте все, ведение в Человек хочет написать, я забираю их личности, данные. А где такое написано, что вы имеете право вообще да, кстати, надо было в я говорю, не останавливаться. Если бы знал, вроде. Все, по свернулись, пошли со смены уже домой, как обычно. хрен там никогда не бывает всё. Я уже и флаг свернул и все, а тут, как говорится, время это только настало. Что это с какого притыка уже поправлянным? Что? Сказал ехать или нет, или тут оформить. Ехать? Оружайся, мать нация с тобой. Вот, работать теперь в оружие. Вот, с тобой поедут или что? А, ну, короче, напишешь потом Так, что, тут протокол. Протокол составили. Ставили протокол. С протоколом ознакомлены, не согласен. не это Родченко у Провитания, коли будет разбирать мой протокол. Я же ему сказал, как огнетушительный закупался. Затем я в Калибаринске, 27, 4 числа, так, с протоколом ознакомим подпись. А, копия подпись, что в отношении вас придется знать, административный процесс подпись. Давайте мы вверх, все белое лицекаво держит это стены у камеры поводу меня уже Объяснение письменное вы будете давать? А понимаю того, что меня сбил эта в принципе, я не я не, не, не веду. Мы доброведаем за фотооборону, да. мы уже 102 протокола... Вар не варто это писать. Ну, конечно, есть. Конечно. Меня Письменно будете давать, нет? Можно, при этом, Я видел это видео. Будете письменно давать. Давай Либо в устной давайте. форме, я пишу рапорт и а сейчас будет? дальше издаваю. Я кто-то лепишу В устной вы. форме, да? Давайте устной. Значит, вы объясняете, что у вас сколько 17.20. Ну да, коллеги. Находились здесь. Так. Водитель так. Опера да. подъехал, вы стояли на проезжей части. На он при при мировой территории, настоящей участок. На продвигающей территории. Я прошу прощения, не перебивайся. На пробегающей территории стояли, значит, он видел вас, то что вы стоит, начал движение на он... мой бок, и почему он меня давит на умысле. И когда я не я не сошел, то бы он меня задавил спокойно. Я бы ему помню, на 150 сот. Скорое надо? Да. Нет, все то проекте. Потому что, потому что не требует. Один, что я могу поразить, это только огнетушителями вам закипаться. Они вам пригодятся. Нужная речь. В Украине пригодится. Огнетушителей надо для пуканов посетителей ресторана а то у них пригорает когда они видят такое жесткое блокирование тушить пуканы ватников надо не тушить время? на место а? на место Машин. машинки машинки да. машинки не требует а давайте на как? справа у что ну заяву писать как-то ментам вы что я разумею, <едых Saimide> <harder>. <Multiplain> Наш протест видно когда далее радикально не будет, выведается. Пока здесь живу Урманович, пока еще Шумкашенко не застрелил меня с Путлером, я буду за мной киноч ⁇ Я вообще-то не становись. Он видит вообще. Давайте едем. А что Давайте едем. Давайте Давайте Давайте Давайте Давайте едем. Ну это ты, ну выскочил, начал грубить, кинулся, но я не дрался, как сказать, yeah. а Алло, поглядите видео, там все бачно. А лепи взяли поперку, почитали, б, сходили бы на куропаты, поглядели По никто б ничего не робил бы. А я бы бы уже, да, уже бы садил бы каву пил бы, а сейчас зараз тут стоит. А именно нечего это. Так, можно как-то опять отойти, не все Это то, что рядом стоять нельзя, Да, закрытый процесс. чтобы не подслушали чего нибудь А то чтоб не доказали. А час. Левые нити называются. Да, и суды а, такие да, тоже. Да, и да. суды тоже такие. Снимать нельзя, ничего нельзя, чтобы ничего не доказать. Тройка революционная скоро водить. Темнеет, скоро будет... Качество плохое совсем упадет. Ну, вроде тут будут писать заявления. Уже не едут в правлянское РОВД. Вроде как тут решили вопрос писать заявление, там все. Надо или а, ну, на то, этого водителя, который прокатил на капоте. А так, сначала же он приехал, не сказал, что... все-таки будет писать? Кого? На этого. То есть не на активистов? Нет, на активистов те пишут. То есть это, понимаешь, как... Тут и те вызвали милицию, и активисты на него То есть вызвали. и друг друга друг Да, позвонили. друг друга будут. Разбираться, кто тракт, кто Те на этих, а те эти на тех. Те позвонили, что препятствуют выезду, как бы так, не дают выехать, и все, тут хулиганец. А активисты за то, что они прокатили несовершеннолетнего на капоте, там сбили практически, вызвали участкового. Вот он приехал и говорит, кто там участники, там ты, ты, говорит, показал на этого водителя и на Валерия Рябцевана, ну, который вызвал, говорит, поедем со мной писать в РУВД про влянские заявления. А Валерий говорит, не, не, не, давай, давай тут лучше, короче. Ну и как-то стали говорить так, сейчас решили, что все-таки здесь. чувачок такой. Какой? видно же, что... Так. Так. Выезжай. Он занял. Человек будет ночевать сегодня а тут. Человек Этот человек будет ночевать я сегодня тут за свой вильнетренный э -э -э -э. поступок. Я вот. вам объясняю. Я выбрал, что он не едет со мной в отдел милиции. Не мешайте пожалуйста, в машину и возьмите. Калинина не училась. Документы житё. у него. Он со мной с автомобилем едет в отдел Кали милиции. Калинина Кали училась жить можно на совсем по-иншему. Садитесь, зачем вот. вы отказываетесь в глаза законы, требуем. Ну что, меня не арештуете? Я просто предлагаю, что вам чтобы такое... отъехали с человеком, чтобы я прошли в отдел милиции, полагаю. Наденьте ему наручники, загрузите в машину и везите. Да, но их, его документы у меня находятся. Он следом за мной ведет в и он и будет, будет ночевать вы, тут. Пожалуйста, отойти. Вот. И он будет ночевать тут за своимость таких кораллов. Не сложно. А белорусский народ. Я да, вас еще раз место. прошу. Отойти вот. и дать машинке проехать. Вы кидаться перья, распускать добро, а вы отказывать а стоять, за свои так, пос... не поступки нет. Я постою, я могу здесь Отойдите, постоять за 2 человек, двух, иди со мной. Комитет инсперсивную Процесса. я не стал завернеть и разъедеть. Не завернусь, его документы находятся у меня. Хотите, проедите? Самой. Я к вам не поеду, мы ну, ну, я от вас вы? не выйду. Пожалуйста, пожалуйста пойдем. Ну не хотите, не хотите. Это а будет. его можно загрузить в машину. Я говорю, идите, чтобы человек приехал со Вам что-то приятно? Пусть ночует тут, я так что пусть на я тут. Отойдите, дайте машину проехать, чтобы человек приехал машину со мной, который нет. Пусть осознает то, что зарабил. Он будет осознавать в отделе милиции. И он будет осознавать это не в отделе милиции, а перед и Богом и перед белорусским громадством. В настоящее время он будет это все осознавать в отделе милиции. Отдел милиции не прописан перед отказом Библии. Там не написано, Иисус не сказал, что требует отказывать отказите, в отделе не мешайте, милиции. Не мешайте человеку проехать. Сявров. Правильно? Я вас еще раз повторяю, yes. отойдите, не мешайте. Пусть том, ночует, когда его такие уже да. борзы сильно проводят. Даже гражданина ведется наведется наторзивный процесс. Yes. Мне нужен в отделе милиции для составления определенных документов. <къех> вот, вот наручники, надевайте, говори. на него. Наручники, машину. У вас постоянно наручники Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Рац, вообще рац, рац это бренд. Идем я не уже вылавливать, Запомнил, на этот раз. хоть баллоны чалавить, Да, решил пойти на жесткий вариант на до последнего. Да, еще, Я проблем. Мне просто вельми текаво, что они даже не попередживают от им, что будет неповиновение. это не текаво. Они тебя попросили много раз. Они ну Попросили, да. но перед этим они сказали, что есть такая статья, но они этого ничего не кажут. Сейчас Рады может скажут. Здесь а, а. раз. Не отсюда вас.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 Покинуть проезжую часть дороги и чтобы автомобиль проследовал, вы тем самым указываете на нарушение сотрудникам органов внутренних дел. Тем самым вы совершаете правонарушение нарушение, статью. Вы достаете, не ну, получается, да, если вы не заберете... наручники, запихиваете в машину. Вы не запихиваете, Давайте сразу пройдем, Ой. просто так. Просто вы отходитесь и все. я вопрос, в чем возникают проблемы? Или вы хотите вместе с нами проехать? Я с вами не поеду. Я вас хочу, чтобы этот человек здесь просидел мы и продумал то, что он задел. Вы оказываетесь здесь проследовать в служебный автомобиль или нет? Я в служебный автомобиль не пойду. Для составления административного протокола по статье 234. Так как вы в настоящее время оказали напоминание сотрудников органов внутренних зала. Сотрудников? Сотруднику органов внутренних зала. Да, да, вы будете проедете, что ли? Он могла выбрать сейчас на одну застаться, а потому что вы еще, так я думаю, недолго здесь стояли. Что, Робин, за... Белорусское громадство, Если что робим вас, со здравником? Может... Я думаю, пусть он в районе едет за милицией. За едем. У меня сомнение есть, что он вообще поедет за милицией. Конечно, сидеть неохота. Суды эти. Человек должен со мной в отдел милиции проехать. Вы же пропятствуете движение. Бабчите, вы стоите, вы же Пойдемте, Пойдем сюда и с вами. Я предлагаю отойти. Я не препятствую, мы разу препятствовали. Я разу вы не терпят Вы отходите или не отходите? Еще раз говорю. Вы да. Если вы не отойдете? Да. А. Ну что я собрали? Пропустите автомобиль и все. Человек, должен уступил со мной в отдел милиции для ведения гражданского да. процесса. Здравия. Здравия.